Все, есть. Готово? Давай, давай. Первому один огонь! Куда попали, парни? Так. Отлично российская артиллерия с гаубицей 2 с 3 "Акация" работает по позициям вооруженных сил Украины высокоточным боеприпасом "Краснополь". Только что ударом этого боеприпаса был уничтожен украинский танк.